Очень секретное совещание глобального правительства началось обыкновенно. Как успехи с чипизации в колонии отобраны самые лучшие представители славянских родов, в том числе представители всех национальностей, чистокровные родители-девственники, их первенцы в свое время были украдены и вывезены за рубеж. Через минуту начнем. Мы сможем наблюдать на всех экранах их передвижения Сон? Компании с кем встречаются? И где? Самое главное, как они будут выполнять наши приказы? Все развалились в креслах, ожидая представления. Резко раздался сигнал видеосвязи. На большом экране появился начальник охраны секретного военного института. По его виду было понятно, что там не все в порядке, он дрожал всем телом и не мог говорить. «Что с вами?» «Говорите!» «У нас ЧП!» «У нас ЖП!» «У нас ЖП!» «Они каким-то образом избавились от своих чипов и убежали!» Это было сказано с улыбкой. «Кто?» «Русские, украинцы, белорусы...» «Не вижу никакой разницы!» «Как избавились?» «Как убежали?» «С военной подземной базы?» «С острова?» «Куда убежали?» «Сели на самолет и улетели» «Куда они направились?» «Домой» «Как домой? Они даже не знают, кто они на самом деле» «Уже знают» «Почему не остановили?» Старый генерал рассказывал о грустных вещах с восхищением «Почему вы все время улыбаетесь?» «Это удивительно, это чудо» «Сам не понимаю, как им это удалось» Но это восхитительно, пройти 7 степеней защиты. Что показывают видеокамеры? Каким-то образом, эти чипы включили у русских осознание коллективного разума. Они понимают друг друга с одного взгляда, четко знают, что делать и как делать. Кто свой, а кто чужой. Ты это, увидишь своих плане Синашин. Автоматически умеют владеть любой техникой любой сложности. Что знает один, то знают все. Мало этого, к ним вернулись их способности и возможности. Вы понимаете, что произошло? Они не успели договорить. Экраны вспыхивали один за другим. С каждого передавали одно и то же. На всех континентах, на всех секретных базах, из-под тотального контроля и подчинения вышли только русские, славяне. При этом, когда они проходили мимо охраны, те отдавали честь, открывали все двери и спокойно предоставляли самолеты, вертолеты. Будет сделано! Служу стабильность! Только это еще не все. Что еще? Они универсальные солдаты. В смысле? В прямом. Это как Капитан Америка, только в миллион раз круче. А другие представители? Русские выпустили всех Свои услышали А остальные? Все остальные остались в своих камерах Те гавкают, те прячутся Вы хотите сказать? Да, именно это я и хочу сказать Все человеческие способности и возможности вернулись к человеку А все тварные? Можете не продолжать О чем они говорили? Хоть что-то удалось узнать? Единственное, что удалось разобрать, пора домой. Я много знаю, долго рассказывать, а мне домой пора. Экран потух, это конец. Наступила тишина. Все услышали музыку. Где-то очень тихо пела дудочка. Все встали и пошли на звук дудочки. Все понимали, куда они идут и что им делать. Все твари и паразиты. Ниль сел в лодку. Лодка поплыла на середину реки. Крысы шли стройной шеренгой друг за другом. Читала сказку бабушка своим внукам. Так палочка и семь дырочек уничтожила целые полчища крыс. В один голос радостно продолжили ее внуки. А теперь спать! Наступит утро и новый день. Что ты ему рассказываешь? Лишь что, что хочет слышать маленький лорд. Она рассказывала мне, что небо синее, потому что мы живем в глазу синеглазого великана по имени Макомбер. Может, так и есть. Мы живем на отцовской земле. Наши дети славянские дети. И летит на крыло.